Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Михаил и сегодня на нашем канале очередная лотерея. Наши друзья из города Пятигорска прислали мне вот такой подарочный комплект шампуров для того, чтобы я их разыграл на своем канале. Ссылочку на ребят я оставлю в описании. Переходите по ссылке, звоните, пишите, заказывайте. Очень надежные и приветливые ребята. Для начала давайте рассмотрим комплект подарочного набора, а потом уже перейдем к условиям розыгрыша, я расскажу и покажу, что необходимо для того, чтобы принять участие в нашей лотерее первое, что бросается в глаза, это чехол чехол, причем выполненный он очень качественно все швы, заклепки, прострочка это все, блин, настолько качественно, что у меня только одни положительные эмоции это не кожзаменитель Это настоящая кожа Крупного рогатого скота На чехле присутствует герб Российской Федерации Здесь значит, в чехле Находится 6 шампуров Они также с гербом Российской Федерации Здесь идет рукоять На ней присутствуют элементы Латуни это латунь это литье значит рукоять это африканское дерево венги. так ну блин ну исполнение мне очень нравится очень классные шампура ну я бы не сказал что они прям тяжелые вот те шампура которые делал я они прям увесистые ну потому что у них металл идет троечка Здесь, здесь идет двойка, но у них здесь отбит угол жесткости. Вот. Но все равно шампура вот они достойны. Они достойны, как бы своих денег они стоят. Выполнение очень качественное. Причем, смотрите, ребята, есть аналог таких шампуров. Это подделка. У них идет такой маленький чехольчик здесь. То есть они связываются только вот здесь. И вот здесь, то есть хвостик, да, ихний это дешевая поделка, там стоит в районе 3000 поэтому те шампура не берите, шампуры я держал в руках и у них вот эта вот рукоять, она выполнена не совсем качественно, то есть видно, что ребята вот так вот просто залили там эпоксидной смолой и ну, там один-два раза вы его используете и он у вас просто выйдет из строя вот. давайте достанем и посмотрим на задней части чехла расположен вот такой вот мангал ну я бы не назвал это мангалом потому что мангал это это ну в моем понимании потому что мы живем на Кавказе это такой большой мангал где там жарят шашлыки нет здесь наверное это будет относиться к выездному пикнику то есть да то есть на природу там поехали отдохнули это вот просто импровизация мангала то есть это вставляется в землю но я бы сказал что исполнение вот именно вот такого варианта блин ну классно мне нравится а нравится знаете почему потому что если сравнивать с теми мангалами которые продаются в ленте там, либо же в Мерлен, которые стоят по 200 там по 300 рублей которые они дешевенькие их вот так вот начинает крутить вертеть после второго, третьего применения, то нет, в этом случае ничего не поведет, потому что вести тут и нечему. Вы просто его открыли, поставили в землю с этой стороны, с этой стороны, и все, то есть непосредственно угли остаются на земле. Вот, теперь давайте поговорим об условиях розыгрыша. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше таких шампуров, такого подарочного комплекта Вам необходимо подписаться на наш YouTube канал Оставить комментарии к этому видео со словом участвую Либо же, если вы будете участвовать в нашей группе ВКонтакте Необходимо подписаться на нашу группу ВКонтакте Оставить под этим видео сообщение с Словом, участвую. И вы автоматически принимаете участие в нашем розыгрыше. Оставив комментарии под этим видео, вы автоматически принимаете участие в нашей лотереи. Комментарии, которые будут оставлены на YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте, они объединятся воедино, перемешаются. И лототрон 1 мая выберет победителя. Сделайте репост этого видео, делитесь с друзьями, с родственниками, с близкими. Пускай обязательно принимают участие в нашем розыгрыше. И, возможно, удача улыбнется именно вам или вашему другу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.